Фамилия, имя, отчество? Ведренок Владимир Геннадьевич. Число, месяц, год рождения? седьмого. Место рождения? Город Минск. Место работы? Издание, Где и за что были задержаны сотрудниками милиции? На улице Челякова, Шевченко. Что делали на площади перемен? Приезжал поддержать протестующих. Что у вас было при задержании в рюкзаке? Э, страйкбольные петарды, э, рогатка самодельная дубинка, э -э шарики для рогатки. С какой целью вы носили вещи Я не могу сказать. Это был эмоциональный поступок, когда я выжил из дома. С одеялом раскаивать? Однозначно. Ранее участвовали в местного мероприятиях? Один раз. Где и когда? Дату не могу сказать. Я не помню, это был сам начальник. В городе Минске?